Здравствуйте! Всем привет. Сегодня у нас 24 ноября 2016 года, канал Артподготовка, программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальц, со мной в студии Дмитрий. У нас прямой эфир, вещаем мы из Лохино, Одинцовского района, Московской области. До новой исторической эпохи осталось 345 дней. Вот эфир-то у нас идет. Где купить ребенку на утренний костюм Мальцева Я бы сказал, у кого можно это купить Но это опять... Сейчас начнется рок-н-ролл Мальцев торгует костюмами Мальцева Да Этот проект был создан не для революции А для того, чтобы, так сказать, торговать костюмами Мальцева Не, идет эфир? Идет, все отлично Значит, у нас просьба такая Название... Домика вот мы никак не можем придумать, что-то народный дом как-то не приживается, да, вот, может быть, вы нам закинете на почту название какие-нибудь креативные, потому что у нас люди, которые смотрят, гораздо креативнее тех, кто вещает, это парадоксальная ситуация. Значит, вот из Бурятии, из поселка Ангоя пришли, значит, видео. Ну, мы их посмотрели, сейчас вам покажем. В общем, там жуть какая-то. Свай а, нет. То есть дом стоит на сваях, фундамента под ним нет. Двери сделаны из прессованной бумаги. Ну, там все это кругом дыры, теплоизоляции нет. Но самый веселый это вот два кадра вот этих надо показать. А, сейчас я покажу. Толки так у нас разбираются полки. окна. Сов... <свят> совсем. Йо! Ну где же там в стенах-то что есть? они врут, сидят, видно, что да, все да, в стенах так. есть. Я же им вчера на собрании сказала, что надо потолки-то делать до, до, до, этого, Не видно тут до крыши. Вот. Надо, надо После. Во, вижу. нет. Там совсем пустота. Вся стена пустая. Ну где же будет тепло? Живете на воздушной подушке, можно сказать. Так они и сказали, да, что это будет. Вон ну, видите, стены какие? И главное, все открывается, пожалуйста. Смотрите. Да. Доступ. Ты им показывал вчера, нет? Они не знают это об этом. Умение. Да? Вон оно все это. Ну-ка подсвети сюда. А -а -а. Цветы все позамерзли. б палки, ну конечно, что же? Куда? Не Вон будет. туда. Все, подряд. Какие-то заваленки они что придумали делать. А -а -а. Заваленки-то до крыши надо делать, да? Да, до самого этого. Значит, вот между стенами во всех этих домах нет утеплителя Выглядит снаружи так дом То есть это металлические дома, металлический профиль И потом нет никакого утеплителя и фанерка Вот так вот он выглядит В окне ты наверху щели. Попросили. Посмотрите, попросили. какие. То есть там Это вообще просто там? кошмар. Не Это она, вот она, она... Но с него не дует, вот сделано так. Оно не дует с него. Это да, да. Да. да? Потрясающе сделаны вот эти дома. Сейчас в них более менее тепло, потому что температура а, всего лишь минус 15 на улице. А когда был минус сорок было, в общем-то, жутко проживать в таких домах. Сразу вспоминается, как Наши саратские дома делали для вот, Ленска, и, и они были из ЦСПшки сделаны. Я решил такой же домик, ну смотрю, они так дешево стоят, сделать для себя. Позвал а, этих инженеров, которые показал ему участок, где хотят, хочу домик, такой же, как вот для Ленских этих людей. Они посмотрели, и я смотрю, они что-то мнутся, я говорю, а что, вот так можно, они, да можно, а вот так можно, да можно, что-то мнутся, я говорю, а что случилось-то, что вы такие кислые, они говорят, ну, Вячеслав Исаач, ну, это же дома для тех, кого не жалко. И вот тогда меня это потрясло, что вот эти дома для тех, кого не жалко, сейчас в Ленске ни одного такого дома нет, они развалились полностью, и люди оттуда сбежали, так же, я думаю, и здесь делают, чтобы все убежали, вот, и... Тогда потрясла такая история, Я сразу, сразу все, кто знал, что я хотел такой домик построить, начали надо мной ржать, ну, потому что я был гораздо более могучим, чем сейчас по сложению. А там мужик, в общем, достаточно худой, в Ленске вместе с ванной провалился со второго этажа на первый, налил воды и улетел, в общем, получил какие-то повреждения. Выключи подсветку, пишут. А какую подсветку-то выключить? У нас свет, тут, в общем-то, подсветки нет. Вот. И, значит, вот, то есть, потрясающая здесь тоже ситуация. Построили дома, я так понимаю, 90% денег украли, а еще и украли, ну, это уже, наверное, рабочие, вот эту УРСУ или как она, теплоизоляцию, вот эту унесли. Ну, в общем, пишут, дом, дом, милый дом. Да, это весело, когда ты живешь где-нибудь я не знаю, в Папуа Новой Гвинее, тогда, в общем-то, можно и в таком доме прожить, да. А когда живешь в Бурятии в поселке Ангоя, ну, наверное, там холодно. Ну, такие дела. Значит. Знаете, как назвать можно дом? Как ты говорил громче. Барак Обама. Да, да, Барак Обамы. Да. Вот, пишет еще пенсионерка Наталья, просит помочь не замерзнуть этой зимой. Сибирский город. И как, господи, Елутуровск, да, я даже не знал, что существование такого года до, 50, до 52 лет прожил. Вот Ялту знаю, Елутуровск не знаю. Вот и построен в 19 веке деревянный барак, ветхий, ну понятно, что если барак деревянный, иначе, в общем, она обращалась Везде. Ей предлагали категории ветхого жилья отнесли, предлагали ей дать там денег каких-то а, смешных. Да? Ну, как-то она понимает, что на эти деньги она ничего не построит. Поэтому сейчас вот мы будем разбираться. А, по этому вопросу тоже будем, конечно оказывать какое-то содействие. Ну, какое содействие мы можем оказать? Ну, придать это гласности, показать. Это все понятно, что ну, Вов же рассказывает, что деньги от нефти и газа пошли на расселение ветхого жилья. Вов, ну вот мы этого не видим. Я не знаю, кого там расселял-то из ветхого жилья. Ну, точно вот не пенсионерку, вот эту вот Наталью. Сапьян, Наталья Сапьян ее зовут. Хорошо, мы значит, написали еще нам письмо по поводу того, что Санкт-Петербургский издательско-полиграфический техникум хотят там к чему-то присоединить объединить, но в общем-то по сути хотят его уничтожить и вот рассказывают, что директор техникума, которого назначили, это коллективное письмо, причем приезжает раз в неделю на 2-3 часа на работу. Замечательная работа у человека. Так он, как это, на удаленке работает директором техникума. Да, молодец. То есть нужно, конечно, больше информации. С кем-то мы свяжемся по скайпу, из тех, кто написал это письмо. И вот нам пишут, что, наверное, останутся такие техникумы только в Москве, Рыбинске и в Саратове. Их вообще всего четыре. То есть тех людей, кого учат э, делать книги. Так как книги, наверное, нам уже не нужны совсем, поэтому и техникуму тоже не нужны. Странный, конечно, подход. Вот и да, вот, Ну, тут письмо. Человек, который, в общем, техникум 86 лет. Так, ну что, к новостям тогда так далее, еще какие-то у нас сообщи, сообщения, объявления? Да нет, пока что, попозже. Слава, напиши свою почту. А есть, во-первых, в описании почта, в описании канала. Во-вторых, на личную почту можно писать www.mildcef.gmail.com Это моя личная почта. Можно позвонить по телефонам девяносто пять десять ноль пять Этот телефон значит, имеет и Вайбер, там и, в общем-то, можно фотографии присылать и видео сливать, все что угодно плюс 7, 95, 10, 05, 11, 17 и плюс 7, 95, 32, 05, 11, 17 то есть разница только 10 или 32 если 10, значит вы можете на вайбер и сливать там видео и так далее если вы просто хотите позвонить звоните лучше тогда на вот телефон 32 так. ну что, к новостям да, ну я я неправильно почту свою э, сказал, да, Вв Мальцев 64, обязательно 64, четыре, собака Gmail точком. Вв. Мальцев. Ну, имеется в виду латинскими буквами. 64, четыре. Собака gmail.com. Вячеслав Мальцев до вас вопросы вообще доходят. доходят. Да, давай к. Более 40 человек погибли на стройке электростанции в Китае. Охладительная башня рухнула. Ну, в общем-то, видишь, там новое все рушится. У нас рушится старое. Мы об этом уже говорили. Ну, сорок человек, это дофига. Прям. Даже для Китая многовато. В Домодедову экстраген сел самолет Азур-Эр. Да, второй за, надо сказать, за сутки, да? Ну, за прошлые сутки два вот, сели самолета один э -э -э, летел куда он там летел то вот, куда-то в Арабские Эмираты да, приземлился а другой вылетел как раз из Домодедова попала птица а он в Доминикану вылетел и пришлось вернуться то есть с птицей в Доминикану мог не долететь да. МЧС России направит в Израиль самолеты для тушения лесных пожаров очень много, там большая очень территория в Израиле, горит, очень много людей отселили, уже там эвакуировали. И МЧС бросился направлять туда б 200 и так далее. Вопрос такой, вот я ничего против не имею, чтобы помогать людям в тушении пожаров, тем более зимой. но ну, в России нет пожаров таких, которые нужно тушить самолетами б 200 Но летом такие пожары есть. И что делают летом самолеты б 200 Мы помним, когда в Сибири были пожары, там летал один Л-76, и мы сказали, что он долетается. Ну, вернее, их летало два, да? Вот один долетался, действительно. Почему как-то активно не бросится тушить Сибирь летом, да? Или как-то летом все на пляже, да, не, не до этого, что ли. Я, я не понимаю, вот, ну, вот странная совершенно ситуация. Не, я, я говорю еще раз, подчеркиваю, я не против, а, наоборот, я считаю, что должна, как бы, всемирная система противопожарная быть создана, и должны быть страны-участники в рамках ООН, это должна быть структура, я не понимаю, почему ее еще нет. То есть такая, там где-то горит, это всех касается. Испания горит, значит, тушим Испанию всеми. Австралия, значит, Австралия. Канада, значит, Канада. Ну, когда горит Сибирь, значит, надо тушить Сибирь. А у нас как странно получается, да. Два самолета, один из которых упал. И погибли люди. Слава про три камеру. А дайте мне салфетку и про камеру. Мы смотрели, вообще все чисто. Поэтому... Ну, да. Но все равно лишним не будет. Ну? Может, это Пожелание такое? зрителей будет да, рассчитать. Да. В Назаране прогремел взрыв бытового газа. Есть жертвы? Ну, классическая ситуация. Везде взрывается газ, а на Кавказе еще помимо газа, значит, с террористами воюют, якобы. Ну, вот в тяжелом бою, пишут, террористами погибли два спецназа. Какие, кто такие эти террористы? Вообще непонятно. Я говорю, мы... В, в той же Назране были свидетелями случаев, да, когда одни представители спецслужб расстреляли других, одни умерли, другие остались живы. Вот те, которые остались живы, они заявили, что это террористы. Ну, так их и списали, как террористов. Хотя и у тех, и у других были государственные корки, табельное оружие. И, в общем-то, я так понимаю, разборки случились под светофором из-за того, кто главнее, кто должен ехать. Но те, кто остались живы, они вот... Не террористы. А в данном случае по-другому. Те, кто остались живы, оказались террористами. Ну, и так видно бывает. В Саратове без тепла и горячей воды остались 36 домов. Прикольно. Ну, не только в Саратове. То это идет по всей России. В общем-то, просто это как бы саратовские новости у нас. А вот в Энгельсе житель погиб от самодельного фейерверка. То есть нужно пускать фейерверки 5 11 11-5 числа каждого месяца в 20.00 и не заниматься ерундой, самовальных не надо делать. А если делаете, то отбегайте подальше. Я сразу вспоминаю случай, я всю жизнь пускал фейерверки, вот эти э, ящики такие китайские. Да? Не, я знал, что они взрываются, но никогда не думал, что так сильно. Вот мама еще жива моя была, и мы выехали все, я с детьми выехал на Волгу, на набережную поставили там вдали от народа этот ящик, и я как обычно подожгу, я отошел два шага, ну и нормально. А здесь она что-то очень волновался и говорит, там убегайте, бегите". я поджег, она начала кричать, бегите, бегите, ну ну, ну чего бежать, ну так, ну ускорились, надо сказать. И только мы отошли, и этот весь ящик взорвался как бомба. Мало того, еще от него полетели куски, ракеты, и вот они чудом не попали в мою семью, просто чудом не попали. Было жуть. А если бы кто-то стоял, точно бы его убило. Поэтому я рекомендую всем, кто запускает салюты, отбегать. Они иногда взрываются, особенно самодельные. Вот один погиб, а один, значит, ранен человек. Неизвестный застрелил человек из автомата Калашникова на юго-западе Москвы. Гражданина Армении расстреляли из автомата. В общем-то, ну, возвращаемся к 90-м. Только говорят, что вот будет как в 90-е. Ребята, будет гораздо хуже, потому что в 90-е были перспективы, были деньги. Там инфляции была, все что угодно, но были деньги, была возможность их заработать. Сейчас нет никакой возможности деньги заработать. Почему? Потому что э, Советский Союз утилизируется уже сколько? Э, 25 лет. Да? Тогда, да, да? тогда он утилизировался какое-то небольшое количество времени, и вот всего, что можно было использовать, было много. А сейчас этого очень мало, и поэтому будет гораздо хуже, без всяких перспектив причем. На Алтае насмерть замерз годовалый ребенок, забытый матерью на веранде. Ну, мать наверняка употребляла алкоголь или еще что-то, иначе бы не забыл. Но в общем, и опять призываю наших зрителей вот внимательно относиться и к своим детям, и к чужим, и вообще, так сказать, посматривать по сторонам, смотреть, что происходит вокруг вас. Это наша страна, это наш мир, мы здесь главные, мы должны вмешиваться, если что-то происходит не так. И не бояться этого, абсолютно не бояться, и не думать, а вот что там про нас подумают, да похрен, что подумают, главное, чтобы вовремя вмешаться. В Ленинградской области задержана убившая своего ребенка женщина. Странная совершенно ситуация. В прошлом году эта женщина взяла ребенка своего с разрешения опекуна ровно год назад. И, говорят, избила его девочка пятилетняя, умерла потом. Вернее, она ее отдала опекуну, а потом девочку госпитализировали, и она умерла. И вот сейчас, через год, эту женщину значит, судят, да, задержали. Странно, как-то год а что, год в бегах могла находиться, я ничего не понял из этого. как какой то вообще тухлое совершенно дело, ну, я, я ничего, честно говоря, не понял. Поэтому здесь нужно гораздо больше информации. Суд в Москве отказался взыскать 6,5 миллионов с убившего ребенка-няня. А здесь я вообще абсолютно все понимаю. То есть если вот в том деле я не понимаю ничего и нужно больше информации, то здесь абсолютно достаточно информации, чтобы понять а, то, о чем мы говорили. То есть мы говорили о чем? О том, что няню признают а, невменяемый относительно инкриминированного преступления, а, отправят на лечение, так они и сделали на принудительное лечение. Потом с принудительного лечения ее отправят в Узбекистан и забуду. И отказали взыскивать 6,5 миллионов рублей. Знаешь почему? Ну, с ней все равно изыскать их нельзя. То есть, можно было бы формально это сделать. А знаешь, почему отказать? Что... Ее-то нельзя будет в Узбекистан отправить. Правильно, умница, вот видишь. То есть, это абсолютно четко уже даны все команды, чтобы это дело забылось. И все. Я скажу, положа руку на сердце от всей души, что, конечно, никакая она не невменяемая. Она абсолютно вменяемая. Совершила она преступление по идеологическим основам, то есть на, э, исходя, так сказать, из своего видения окружающего мира. То есть отдавала она отчет в том, что делала? Конечно, отдавал. Но если бы она не отдавала отчет, она бы схватила этого ребенка при родителях, начала бы ему резать голову. Она дождалась, когда родители уйдут, значит, соображалку у нее работала. Да? После того, как она сделала это все, то есть она могла себя контролировать вот на этом этапе. Почему же она не могла на другом? Вполне могла. То есть она делала это абсолютно сознательно. И потом, дальше, когда говорят, что вот она там находилась в состоянии каком-то реактивном, какое нафиг реактивное состояние, с ее в тот же день достаточно деятельные и правильные работники правоохранительных органов, я бы сказал умные, Притащили проводить проверку показаний на месте. Любой, кто занимался расследованием таких преступлений, знает, для чего это делается. Это люди сделали для того, чтобы ее не могли признать невменяемой. Понимаете? То есть она рассказывает, показывает, она абсолютно нормально себя ведет, ну, с точки зрения, в общем-то, простой, так сказать, человеческой логики, отвечает логично на поставленные вопросы, все это записывается, все это фиксируется на видеокамеру, а потом говорит, да не, ребята, она была в таком состоянии, что она невменяема, и ее госпитализируют в психушку, в, эту, в тюремную, да, для того, чтобы не вести в сербского. То есть, почему бы ее взять, не взять сразу? Вот она, да, у нас есть сомнения. Давайте сразу вот к большим специалистам, к реальным сербского ее отвезем. Нет, нифига, давайте ее отвезем в тюремную больницу. В общем, для нас это совершенно очевидно. То есть, что это такой вброс, команда с самого верху признать дурой, убрать, чтобы ее не было. А детей не убивали? Вот тут такая новость есть. Да, следственный комитет провел какие-то экспертизы. Ну, я так понимаю, что это судебно-медицинская экспертиза была. И она дала заключение, что убиты оба из-за ружья. И, в общем-то, они начали выдумывать, как это все было, как, их, как они друг друга убили и так далее. Странная ситуация, потому что на видео видно все другое. То есть, видно достаточно жизнерадостных. Детей и запись, где они избавляются от оружия, да? А тут вот вдруг оказывается, что у них было еще ружье. Многие еще у них были Да, так что... странная какая-то ситуация. Ну, надо больше информации, но что вот по... это дело тухлое, мы сразу сказали. Потому что все там, все совершенно непонятно. Ильдара Дадина посадили в одиночку. Пишут, дом славы, хорошо, дом славы, дом славы. Ну, хорошо, да, действительно. В одиночную камеру посадили Дадина для чего? То есть для того, чтобы как они должны продемонстрировать всем, таким образом они его избавляют от каких-то плохих соседей. Но мы же понимаем, что это одна из форм пыток содержание в одиночной камере. То есть в определенных странах это вообще штрафные изоляторы такие, да, это одиночка. Просто, то есть со всеми условиями, там, с туалетом, даже с компьютером или с телевизором, с чем-то во многих странах, да? просто человек один, с книгами, но человек один, это, это способ пытать человека. У нас сейчас такой способ в нашем... Федеральной службе исполнения наказаний он практикуется. Мы говорили о парне, который по полгода сидит один, да потом там жалуется его на несколько дней, значит переводит в камеру, где много людей, и потом снова вроде он там или подрался, или как-то он там себя неправильно ведет, а опять в одиночку. То есть я так понимаю, что Дадину хотят такую же судьбу. Но вот Европарламент требует немедленно освободить Дадина, и мы присоединяемся к Европарламенту и тоже требуем немедленно освободить Дадина. И я вас спрашиваю, вот, человек сидит абсолютно... Просто так, ни за что Дадин сидит, он не совершал вообще никакого преступления, вообще ни малейшего, даже события преступления не было, потому что, ну, вы же понимаете, что есть 31 статья Конституции «Закон прямого действия», то есть та статья, в соответствии с которой он действовал, нарушали, все нарушения были относительно его. То есть те люди, которые приняли закон нарушения Конституции, те люди, которые антиконституционный закон исполняют, гарант Конституции, который ничего не гарантирует. И в результате Дадин оказался в местах не столь отдаленных. Поэтому вот я прошу предложения по тому, как, что мы будем делать, чтобы Дадин вышел на свободу как можно быстрее. То есть какие протестные акции, может быть, не протестные, может быть, какие-то как бы, технические какие -то действия и так далее. Я имею в виду там, адвокаты, юристы. Ваше предложение конкретно. Вот Что вы конкретно можете сделать, чтобы помочь Дадину. Кроме того, чтобы там, поднять руку, сказать свободу Дадину. Там, Ильдар, мы с тобой. Мы, с тобой, Ильдар, конечно, но нужен конкретный... Действия от нас, чтобы помочь ему. Потому что уже, ну, это достигло пика. Просто пика достигло. Дальше уже просто вот этот беспредел терпеть нельзя. Янукович запланировал на 25 ноября прес-конференцию в Ростове. Вовы ссал на Конституцию. Пишет. Да это числа, ладно, Вовы ссал на Конституцию, там и подтирался. И он срал на нас. Вот это вот самое противное. Вы же понимаете, то есть можно как бы э, не действовать в рамках действующего законодательства, как-то его обходить или даже нарушать, может быть, даже сознательно нарушать. Но это как на дороге. Ты можешь не соблюдать правил дорожного движения, но не создавать помех. Если ты создаешь помехи, то, то все, это гораздо более страшное нарушение. То есть оно имеет общественную опасность. Так и Вова, он совершает преступление, которое имеет жучайшую общественную опасность. Просто колоссально. Да, Янукович вот пресс-конференцию запланировал на 25 ноября. Посмотрим, что из этого получится. Вообще, честно говоря, мне интересно, что скажет Янукович во-первых, при допросе по скайпу. А самое главное, это нам покажут или нет? Ну, потому что я так понимаю, что там это следственное действие, допрос, поэтому рассекречат что они его, они его покажут или не покажут этот допрос. Обвиняемый в шпионаже экс-офицер э ЧФРФ был уволен в запас 11 лет назад. Да, тут вот какого-то Леонида Пархоменко задержали... А? Ну, да, в... ну, естественно. Э -э задержали. Он до 2005 года служил в Черноморском флот флоте. Его сейчас задержали и то есть ему, как, как и всем, да, там прежде задержанным шьют шпионаж, ну ловят шпионов, да, да такая шпиономания началась. На самом деле это не шпиономания, это конкретное задание, чтобы как можно больше поставить галочек по пойманным шпионам. В общем-то людям нужно понимать, что которые такие как Леонид Пархоменко, что их некоторые действия могут быть истолкованы именно как шпионаж, и их подведут под статью. То есть они должны... Я, моя рекомендация, вот меня спрашивают, как что вы можете порекомендовать. Я могу порекомендовать этим людям действовать абсолютно открыто. Если кто-то их призывает действовать скрытно, Нельзя допускать это. То есть вас, значит, хотят подвести под статью именно шпионаж. Абсолютная открытость. То есть полная открытость. Абсолютно открыто вы действуете, опубликовывая все в интернете и так далее. Нарочи-то открыто. Вот как действуем мы. То есть таким образом ничего сделать человеку нельзя, когда нет никаких тайн, когда всех знают вокруг и так далее. Ну да, там общается он с украинцами, конечно, общается. Если он будет это как-то секретить и так далее, то это будет уже как бы у них основание для того, чтобы привлечь. А так как презумпции невиновности нет никакой сейчас, то есть самому придется доказывать, что ты не верблюд, а доказать это невозможно. Ну, в их суде, по крайней мере. Киев требует расследовать поджог украинского флага в Москве. А еще Песков заявил об ответе спецслужб на постоянные провокации Украины, то есть он и не скрывает, что это ответка за то, что вот тех э, утащили, ну вернее, их не утащили, они сами ушли на территорию Украины, потому что, ну, мозгов нет, да, поэтому они э, попались там, а вот это, оказывается, ответ, значит, э, спецслужб. Я думаю, что они сейчас вот будут трамбовать на Украине тех людей, которые отказались получать российские паспорта. Они у них будут по списку и все будут шпионами. Да, вот э, подожгли украинский флаг в Москве у центра культурно-украинского и что-то обклеили какими-то бумажками, и все это сделали э, другая Россия. Но я так понимаю, бывшие нацболы. И вот, знаешь, э, мне просто э, как тяжело. Я вот... Работал с нацболами, когда они еще были приличными людьми, ненавидели Вову, да, там, когда писали статьи там что-то Вова Каплун в Нижнем, да, там, и объясняли, что это опечатка, что Капнул, а Каплун откастрированный петух и так далее. Ну, в общем, было очень много смешного, а, и был, ну, был креатив, а сейчас, ну, ну, ну мерзко это, ну, е-мое. то есть выродился. Нацболы приличные люди были, выродились вообще не знаю во что, вот ужасно совершенно. Причем они сознательно действия совершали, за которые получали 40, и некоторые из них до сих пор сидят. И, в общем-то, и, и вот это вот, это что за действие? То есть, это, это подвиг, что ли, прийти и центр культурный обклеить на Украине, сжечь флаг, и они же понимают, что они ничем не рискуют при путинском режиме. Ну, может быть, там кто-то для остраски что-то им там какой-то штраф выпишет. Измельчали. Корабль вице-адмирал Кулаков взял на буксир украинское судно. О, и тут так это раздули. Вот таких, такие вещи случаются в море, я не знаю, наверное, каждый день по 10 раз, да? И тут вот рыболовецкое судно украинское, что-то там заглохла, и вот этот корабль вице-адмирал Кулаков взял их на буксир, и тут Мария Захарова рассказала, что в этом заключается суть России, что вот они там украли злые хохлы, украли российских военных, да, ну, совсем это не так, конечно, а вот Россия отвечает на это добром и тащит на буксире. Вот Мария Захарова, вот у капитана вице-адмирал Кулаков был хоть один шанс не взять на буксир украинское судно. Ну, вот так вот, в хорошем, да? Но оно терпит бедствие, просит помощи. Он мог не оказать помощь. Э, вы можете себе представить, если, если бы он просто не оказал, это был вообще взрыв мозга. То есть те капитаны, которые не оказали помощь кому-то терпящем бедствие, они их имена были вписаны, там, я не знаю, какими-то страшными буквами. Да, некоторых, если это было во время войны, их просто расстреляли за неоказание помощи. А она тут рассказывает, что, оказывается, что это русский характер. Да? Надо еще написать соответствующее произведение, как у Алексея Толстого, назвать русский характер 2 там и так далее. Ну, что в башке у людей? Кошмар. Путин рассказал юным географам, что граница России нигде не заканчивается. Мальцев, если не станешь критиковать евреев, то все с тобой понятно, запомни мои слова. О, Господи, чего людей в башке? Я критикую людей не за национальность, а за их действия какие-то или бездействия и так далее. И у меня нет претензий ни к одной нации, ни к одной, я подчеркиваю, кроме русских. Почему? Потому что я сам русский и имею право русским сказать все, что я думаю. А думаю, я очень плохо о нас о всех, понимаете? С одной стороны, очень хорошо думаю, потому что я сам русский, и как бы я вижу историю нашу. А с другой стороны, очень плохо, потому что мы тут сидим, сопли жуем, Вова там нас гнобит, и он точно не еврей. Поэтому не надо мне тут вот подбрасывать, как говорю, не надо тут подбрасывать. Точно? Да хер его знает. Я даже разбираться не хочу, понимаешь? Мне главное, что человек, который сидит... Ну, может, он вообще не Вова. Вот меня спрашивают, да, вот ты там... Мы, мы того Вову еще, я помню, в 2007 году схоронили. Ну, так образно, потому что у нас была информация, что тот подох еще в 2007 году. И мне говорят, вот ты должен сказать, там, что он там еврей. Он, должен, он там двойник. Я откуда знаю? Может, он тройник, может, он удлинитель. Тот, кто там сидит, вот этот удлинитель, он уже... Затрахал, удлинять, поэтому его надо укорачивать. Путин юным географом рассказал анекдот и показал новую карту. Да он не рассказал анекдот, он сказал, что э, Россия, как что он сказал? Россия! «Нигде не заканчивается», он сказал, да. Не заканчивается нигде. То есть что-то про границы он у них стал спрашивать. Они, наверное, стали ему объяснять границы. Вот, границы России нигде не заканчиваются. Да? Сразу вспоминается э, советский анекдот. Помнишь, наверное, времена, когда э, спрашивают, с кем граничит Советский Союз? Правильный ответ в партийной школе, э, с кем хочет, с тем и граничит. Вот так и здесь, понимаешь? То есть нет границ, да, вот, как говорил Владимир Ильич, да, мы стоим за необходимость государства, а государство предполагает границы. То есть Вова, значит, анархист вместе с нами говорит, нет границ у России очень смешно, зачем он это сказал, я не знаю, но я представляю, как приглись люди за бугром, скажут, блин, вот это да, вот это и вот шпирит, ужас. В России могут начать праздновать день патриотизма. Ну, не знаю, насчет празднования Дня патриотизма, но вот какой-то Крендель внес это в Госдуму, интересную такую инициативу. И денег, знаешь, когда? Когда Вова принял решение давить еду. То есть патриотично получается давить сыры этими гусеницами. да, Вот это вот кадры у меня стоят, когда. В домах престарелых, в приютах различных нет еды, когда закрываются бесплатные пункты питания, потому что туда никто не приносит и не привозит еду. В этот момент на 6 миллиардов давят еду, это патриотизм. Я, вообще, я знаю, что делают в буддийском аду с теми ребятами, которые уничтожают еду. Да? Ну, блин, надо, чтобы они еще это узнали после 5 -го, 11 -го. Вот эти патриоты, пацариоты, хреновы. Раздавив себе сыр. Вячеслав, а вы анархист, спрашивает. Ну, в идеале конечно. То есть мы видим, как высшую точку развития человечества, она называется анархия, коммунизм, чай. «Царство Божье на земле» и так далее. То есть каждый называет это по-разному. Но в чем заключается коммунизм или анархия, или «Царствие Божье на земле»? Только в одном, в отсутствии государственной власти, да? То есть, когда нет государственной власти и саморегулируемая система. Если подходить с таких позиций, ну, безусловно, я и анархист, и коммунист, и, и, и, и православный, и так далее. Я действительно хочу и анархии, и коммунизма, и царствия Божьего на земле. Я понимаю, что это наступит не завтра, но я уверен, что когда-нибудь... Человечество к этому придет, когда не будет репрессивного аппарата, да? когда не будет границ, когда не будут чморить никого, заставлять там с 10 лет работать, горбатиться и так далее. То есть человечество должно вырасти. Сейчас оно в детском периоде находится и детские болезни у него. Но путь к вот, тому высшему периоду, конечно, через э, национальную демократию лежит, безусловно. Гениально. Да. А можно Европа будет санкционных депутатов давить бульдозером на границе? Да, не было бы неплохо. Шикарно. Кремль прокомментировал публикацию списка 40 тысяч сотрудников НКВД. Да, на сайте Мемориала опубликован список 40 тысяч сотрудников НКВД. И те, кто работали в НКВД с 1935 по 1939 год, ну то есть Ежовский период, я так понимаю, вот, и, значит, после того, как опубликовали, Песков назвал чувствительной эту тему, значит, кроме всего прочего, сайт сразу же почему-то заблокировался, ну то есть пишут, упал. Упал или уронили, в общем-то, и э, недоступен сайт мемориала. Э, ну, сейчас, вот в настоящий момент, не знаю, до этого был недоступен. Я думаю, что вообще все возможные невозможные списки, и не только 35, 39, но и всех годов, они должны быть обязательно. Хотя я уверен, что это надо оставить историей. То есть ну, не родственникам же мстить, в конце концов, да. Но надо оставить это истории. А вот списки нынешние, конечно, нужно после того, как власть будет у нас в руках их опубликовать все. То есть, вот мне говорят, что как-то агентуры списки не надо публиковать. Как раз они самые интересные. Они как раз самые интересные Я есть. Хочу. Да. Ну, есть, конечно, различные там. Агентура, вот мне в частности говорят те люди, которые там давали информацию по торгующим наркотиками и так далее. Ну, в данном случае, я не знаю, надо разбираться, но мы же знаем, кто у нас торгует наркотиками, тех как раз, кто и ловит, тех, кто... Поэтому это какая-то общая система. Ну, разберемся, я думаю, что это не проблема. А вот ФСБшных надо, конечно, всех изобличать, всю агентуру, а вот выносить на свет божий... В Саратовской области выявлено 17 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Да, это когда говорит что не вошла Саратовская область в десятку, в десятку не вошла этих, ну, главных областей, где наибольшее количество ВИЧ-инфицированных. Я напоминаю, что в Саратовской области 2 миллиона семьсот тысяч, да, 17 тысяч ВИЧ-инфицированных, представляешь? то есть вот. нормально да ну это даже много да к, это вопрос вопрос, вопрос э, сколько в тех областях где которые вошли в первую десятку Вячеслав да. Володин предупредил о плохих последствиях последствиях принятия резолюции Европарламента по борьбе с пропагандой а да другого? тут вот, осудил он осудил Данное решение наших коллег в Европарламенте может привести к плохим последствиям и стать опасным прецедентом. Любимое слово, кстати, Вячеславу стало прецедент. Европарламентарии объявили гонение на СМИ и поставили под сомнение свободу слова. И представляю, как внутри угорает. думать, блин, как я сказал. Да, свободу слова поставили. Это свободу слова. так вот Кисель ТВ это оказывается свобода слова. Соловьев, вот это свобода слова. Это же прелестно, да, а вот Захарова назвала резолюцию Европейского парламента, парламента выходкой ряда депутатов, о, какая выходка, то есть это такое, вот, как бы сказать, некое такое авантюрное действие, не норма, то есть ну, это абсолютно нормально, это в рамках их логики, да, и жаль, что у нас такой логики нет, что если человек как-то использует свободу слова в таких вот масштабах, да, то есть не свободу слова наоборот, а пропаганду вот в таких каких-то немыслимых государственных масштабах, то он, конечно, является преступником. Россия рассчитывает на конструктивный диалог с новым генсеком ООН. Да, это видишь, вот Путин тут про всех, сразу про всех сказал. И про Трампа сказал, говорит, любим. И вот новый генсек, мы его еще не видели ни разу, но уже все любим. И вот Фийон, он заявил, что Фийон сильно отличается от многих мировых политиков. То есть он в одно место с Арказией целовал, выиграл праймерис Фийон и вот говорит, и, и считает французского политика порядочным человеком и жестким переговорщиком и в общем накидал уже столько ему козырей и ну понятно в общем-то все ну я не думаю, что там ведутся на такие вещи, хотя к грубой лести она всегда находит дорогу, даже да, да, она да, всегда пролезет Ну, что ж Посмотрим Задержанные во Франции планировали Нападение на полицию и Диснейленд Ну, не знаю Там, хватали каких-то людей Около семи человек Которые планировали 20 объектов атаковать Это на Елисейских полях В Диснейленде и так далее Так ли это? Или из этих 7-6 раз. Шестеро стукачей полицейских, которые спровоцировали одного дурака, да развели его, он подписался, а потом, потом он сядет, а они все пойдут по программе защиты свидетелей. Такое тоже я не исключаю. При взрыве на АЗС в пригороде Багдада погибли 80 человек. Да, вначале написали 12, потом 70, теперь 80. Взорвалась бомба, заложенная в грузовик на автозаправочной станцию. Очень много, я вообще не представляю. Только там в Багдаде серьезный перебой с горючим, Ну как вот на заправке 8 человек, откуда они могут взяться, и тем более так компактно. И причем их всех перебило. То есть, значит, их еще и больше было, потому что ну, не могло же перебить всех, значит, кто-то же наверняка остался. В Минобороны попросили США не мешать бороться с боевиками исламского государства. Потрясающая ситуация, да, вот они просят не мешать бороться с боевиками исламского государства, конкретизируют Алеппо, а там нет ИГИЛ. То есть вот не мешайте нам с ИГИЛ бороться в Алеппо, говорят, да, не мешаем, там вообще их нет. Ни одного причем. Если бы они были, их там удавили бы сразу. Потому что там как бы, друг, другие люди, они по-другому там немножко мыслят. Вот. И про Джабхата тоже упомянули. Конечно, Джабхата есть. Но вообще сама постановка вопроса мешать как, как они мешают? Они что там не пускают? Поставили ряд американских морских пехотинцев, которые взялись за руки и не пропускают, или там раздали, даже, даже такого нет, чтобы раздать против а, это, ПЗРК, да? переносные зенитно-ракетные комплексы, они их никому не раздали, хотя могли бы, и это было бы реальное мешание, да? Причем и очень эффективные. Но они этого не сделают. Чем они мешают, я не могу понять. Порошенко рассказал о разговоре с Трампом о Донбассе и Крыме. Да, ну что-то он засекретился сильно, не сказал в каком ключе. Говорит, о Крыме и о Донбассе говорили. А уж что говорили, непонятно. Да? Ну по посмотрим, что будет дальше. Ну Порошенко как-то вот надо поактивнее, наверное, быть. вот Он, наверное, как-то сильно испугался того, что там что-то про Путина Трамп говорил, что они созванивались. Не надо этого бояться. Я думаю, что в ближайшее время все устаканится и мутью муть сядет. Нужно как бы активнее действовать. И выпускать, выпускать переговорщиков, то есть народных дипломатов. Савченко очень была бы хороша. То есть вот это вот было бы интересно. Здравствуйте. — дойдем. да, Сын скоро, Трампа да. переговорил со сторонниками российской позиции по Сирии. — Ну, сын Трампа, я И так я понимаю, встречался с бизнесменами, политиками, настроенными на сотрудничество с Россией. И очень важный момент, что с ними разговаривал не Трамп, когда российские СМИ тут вот всячески показывают, вот, посмотрите, там, ну, с ними поговорил сын, да, но, ну, почему не Трамп-то разговаривал? Ну, наверное, потому что все-таки он как-то с одной стороны говорит о там, мире, дружбе с Россией и так далее, а с другой стороны ему страшно измазаться в этом дерьме, и мы о дерьме еще будем сегодня говорить, да, вот, и очень страшно ему измазаться, потому что ну, потом не отмоешься с Путиным поручкался все, потом зафарш начался до конца жизни Мадур назвал венесуэльцев сумасшедшими но от любви к родине да, что-то я не понял. Вот Нью-Йорк Таймс наехал на Мадуро за то, что он сальсу танцевал. Ну, а что ему еще танцевать? Ну, он мог, не знаю, там еще самбу мог танцевать, да? И вот они на него наехали. И он говорит, да мы тут все такие. И назвали его там сумасшедшим. Он говорит, мы тут все такие сумасшедшие, все танцуем, значит, от... Любви к родине, к боливару, к наследию Чавеса и так далее. В общем-то, я думаю, что Мадуро можно предъявить гораздо больше, чем сальсу, да, и, и самбу э, намного больше. Поэтому что-то зря они, наверное, и, и это не нужно делать, потому что, ну, как-то это действительно объединяет его даже с его противниками. говорят, а да чуть они наехали на наши национальные традиции, хотим, танцуем, не хотим, не танцуем. Путин одобрил увеличение доли секретных расходов в бюджете 2016. Да, вот она максимальной будет доля секретных расходов в истории современной России и составит 3,6 триллиона рублей. Представляешь, 3,6 триллиона рублей, Ну, 22,3% всех расходов. да. Можете себе представить? Да. Ну, потрясающая ситуация. То есть 22,3% всех расходов секретны, я повторяю. То есть, но ну, они нас открыто грабят, это, это понятно. А еще они хотят секретно красть. Ну, потому что, когда мы скажем, ну, ребята, вы вот открыто грабите, ну, а, а, а здесь вы нафига еще вот у нас собираетесь забрать, там, 3,6%. Триллион. они говорят, не, а мы, мы это секрет, это мы так украдем, чтобы вы не знали, не видели, и это было секретно. И когда мне говорят, вот ты не понимаешь ничего в государственной безопасности, я все понимаю, в государственной безопасности, Вот так. все засекретить и все украсть, все, за всеми следить, всех под колпак к Мюллеру и так далее, мы все это уже проходили, не хотим мы этой херни больше. Никаких секретов не должно быть вообще. От секретов больше вреда, чем пользы. Гораздо больше. Для нас больше вреда от всех спецслужб Путина, чем для каких-то шпионов. Да? А для нас гораздо больше вреда от таких секретных расходов, да, чем от каких-то там ЦРУшников. Да? Так что ну, 22,3% всех расходов секретных. Что Это ополоумить вообще. А что тогда 100% расходов не сделать секретными? Ну нахера тогда все вот это, э, избираются какие-то депутаты, даже чисто с формальной точки зрения, да? Если все равно все это секретно. Для куража. Да, для куража. Ну, не все секретно, стало известно, зачем Путин встретился с главой компании Луи Витон. Да, представляешь, Путин с Луи Витоном встретился, потому что те там чудесную выставку проводят и так далее, шедевры нового искусства, собрание Щукина, ну и многое другое. Вот поэтому встретился. На самом деле все это лобуда полная. И вы же помните э, тот момент в декабре тринадцатого года, когда появился чемоданчик. Витоновский э, павильон в виде чемоданчика реклам на Красной площади на Красной площади громадный чемодан ну даже я тогда очень ржал когда вот такой видел когда мы в зале раскрасили под такой же чемоданчик очень смешно было так ну вы что ж думаете что просто вот этот вот как его там зовут дяденьку Бернард Арно такой крутой что взял и без Всякого спросу загрузил такой чемоданчик на та Красную площадь? Ну, нет, конечно. И здесь с Путиным. То, то есть, из-за того, из-за чего он загрузил чемоданчик, из-за этого же он встречается с Путиным. У него есть ходы определенные. но ну, мы же видим в ГУМе внизу его магазин. Да? То есть, не так это просто получить. У него, я понимаю, так, ходы. Может быть, на Пескова. Его жена прошлая живет во Франции. Может быть, еще на кого-то. Может... Через того э, Демаржери, который тут грохнулся. Да, ну, в общем-то, он имеет ходы прямые на Путина, и, и поэтому тот вот почти, почтит его своим присутствием. Да. Ну, я, я понимаю, там, э, как бы, Менделеев был. Помнишь, когда, говорят, там он, он чемоданчики собирал, да, и в. Мастерской, где там фурнитуру продают, его кто-то увидел и говорит, а вот это вот какой-то знакомый человек, и человек, который там торговал, говорит, да что же вы не знаете, это великий чемоданных дел мастер Дмитрий Иванович Менделеев. Вот, понимаешь, если Путин был великим чемоданных дел мастером, как Менделеев, вопросов не было, понятно, почему он с главным чемоданчиком общается. А? Да, чемодан, да, он чемодан носит, наверное, вы очень, он очень... Утро... помнит руки, да, помнит руки, то чемоданчики, У -у -у. да, странная ситуация, конечно. Ну, вот кто знает больше информации на эту тему, вы нам скиньте, потому что очень нас, э, э, вот этот Луи Витон очень нас, он как-то удивляет, беспокоит, ну и так скажем. Хотелось бы больше знать. Может быть, он хотел новую сумочку. Да, сумочка. Я, думал, я думал, что Путин справился, как заполняется тот чемодан. Да, да, да. Может быть, не пустой чемоданчик. да? А вот отчитанные Путиным чиновники не отказываются, не отзывают свое членство в ран. Да, причем самое смешное, что их там 14 человек, насколько нам удалось выяснить, а списки только 7 а везде публикует только семи, а семь других отсутствует. Вот это сенатор от Бурятии Арнольд Тухлохонов, заместитель министра образования и науки Лопатин. Это они академики, а вот член-корреспонденты Савенков, замглавы МВД, член-корреспондент. Вот как здорово у нас наука прет в МВД. Вот. И... Директор департамента науки и инновационного развития управления медико биологическими рисками здоровья Минздрава Сергей Румянцев, вот тоже член-корреспондент, начальник главного медицинского управления делами президента -кат -катенко, Катенко Константин, тоже член-корреспондент, ФИСУН, э начальник главного военного медицинского управления. Ну, медиков-то ладно, это вот, то, -то, то есть это объяснимо. Вот, а вот другие семь что-то я их не нашел да я думаю что там абсолютно необъяснимо и э, российская академия наук сказал а чё он на нас наехал они, они сами при... не виноваты я он сам пришел как в том фильме да это бриллиантовая рука а здесь абсолютно Четко они в соответствии с законом подали заявочки свои, свои, в общем документики, и там, там голосованием, значит, за них проголосовали. Поэтому Путину, в общем-то, выкатили там черный шар. В Российской Академии наук по традиции и сказали так, хей, до свидания, да, как в этом фильме про Афанасия Никитина. И, и представляете, вот он там грозился, выпендривался. Как вы думаете, что он сделает с ними? Ничего. Семь человек даже списков нет. Их спрятали эти списки. На семь есть. Ну а что он сделал? Ну, медик стал, медик-член-корреспондентом. И что, имел право? Нет. Имел, почему нет? Рекордный рост цен на коммуналку ждет Москву. Ну понятно. Но я думаю, что рекордный рост ждет все регионы. Да, просто в Москве это будет там, в денежном выражении немножко больше, да, но а, там и доходы немножко больше. Поэтому грабят всех. Одинаково. Если кто-то вот в Москве будут говорить, нас грабят больше, чем регионы. Да, ну прекратите, грабят всех помилуй бог, со страшной силой. Вот э, э, камчатский край, Якутия э, рост коммуналки должен равняться примерно 6%. Какая коммуналка в Якутии? Там людям доплачивать надо за то, что они там живут, представляешь? В Якутии. Жесть, конечно. Фермеров ликвидируют как класс. Да, вот э, цифры, которые мы не знали. Оказалось, что в 2006 году было 285 тысяч фермеров, 285 тысяч. Ровно через 10 лет, то есть в нынешнем году 174 тысяч. На треть больше, чем на треть и больше, чем на 100 тысяч. Представляете? То есть потрясающая ситуация. На 110 тысяч фактически чуть больше 110 тысяч и больше, чем на треть Жесть. Да, вот, сократилось на 39% за последние 10 лет. Ну, ну, что же делать? Да, и нам рассказывают о том, что очень, как, как, как литовцы говорят, да, лобаячу, очень спасибо, да. Вот они говорят, очень спасибо вам, господин Путин, за то, что вы санкции ввели, контрсанкции, мы теперь тут ожили, блядь. Вот это ожили. Минус 39%. Если так все будут у нас в стране оживать. Скоро людей не останется. Останутся одни патриоты. Одни, одни патриоты останутся. Да. Которые будут праздновать День патриотизма когда, в тот день, когда дают сыр этими гусеницами. гусеницами. Блять, не могу. Вот эти вот кадры стоят в голове. Вот просто разорвал бы. Росконтроль обнаружил в муке картофельную палочку. Ну, я думаю, что они не удивятся, если, если обнаружат и не только картофельную палочку, да, в муке. Сейчас можно найти все, что угодно. Так что... Внешпромбанк, да, выявил мошенничество на 6,3 миллиарда рублей. И это временная администрация. Я удивлен, если бы они не выявили. Вот любой банк, который, лицензию которого отняли, бери, и все нормально. И ты выявишь сколько хочешь этого мошенничества, в общем -то. Ну, потому что создана была такая система, а потом ее решили закрыть. Но не потому, что она мошенническая. А потому что денег мало решили под себя подгрести, вот и все. Во Франции испытали новый авиалайнер Аэробус А350-1000. Да, нормально, в общем-то, стал он на 7 метров длиннее, на 40 пассажиров больше, а по цене, я думаю, будет то же самое. То есть, и я понимаю так, что э, двигатели даже будут еще более экономичные. То есть, людей будет перевозить больше, а горючего тратить меньше. Ну, хорошо. Как в таких случаях всегда вспоминается русская матерная поговорка, я обещал матом не ругаться, да, эти все строятся, а те все роются, да, вот так, так и здесь, представляете? То есть, эти, эти там какие-то новые самолеты делают, все, а эти тут рассказывают, как они там договора заключили на 100 энергоблоков, там, или там какие-то 180 договоров на самолет, которого не существует, и который теоретически должен когда-то там в 17-м году, может быть, подняться в воздух, а может и не поднимется никогда. Вячеслав Александрович, перед следующей новостью, она будет о Татарстане, У -у -у. Хотю, мы хотим с вами поздравить, наверное, нашего ярого сторонника Раиля из Татарстана, да, да. пожелать ему здоровья, От счастья. всей души, да. Спасибо, что ты есть. В Татарстане может быть создан департамент семейной политики. Ну вот меня спрашивают, как на это реагируют. Ну, в общем-то, неплохо. Честно говоря, семейной политикой надо заниматься. Конечно, в путинском государстве это будет ужасно, это будет страшно. Но если говорить вот о неком народовластии, то те э, чиновники, э, избираемые, причем которые должны заниматься семейной политикой, они должны быть, потому что это вопросы... Должны находить некое даже, даже не регулирование, а должна быть протекционистская политика государства относительно семьи. То есть, чтобы всячески, как, как, можно, как можно укреплять семью, как можно э, создавать новые семьи. Ну, дайте жилье, да, и будут новые семьи. Когда жить негде, ну что же они в подъезде жить, что ли, будут. И так, и так. А люди уж сами будут как-то. Поэтому, конечно, в Татарстане, я думаю, что, возможно, это будет как-то еще по-человечески. 47 регионов России пьют некачественную воду. А остальные как будто там, говорит, а, вы, а вы тут, а вы что, с мамкой думали, мы тут мед пьем, да, когда говорит, водки на пейсы? Да, Фу, горько, я, говорит, а вы с мамкой думали, я здесь мед пью. Так вот и здесь 47 регионов. Пьют небезопасную воду. А остальные еще безопасную, что ли, воду пьют? Вы посмотрите, если у нас в бутылках даже вода небезопасная, то нет ни одного, наверное, источника, в котором была бы она хоть как-то. Красавчик. В Приморье молодой человек ради предложения руки и сердца перекрыл федеральную трассу ну, в общем-то, знаете, вот я могу сказать, что вот у нас потрясающая ситуация. Не, я понимаю насчет семьи, любви, это все прекрасно, это все хорошо, и он, конечно, молодец. Но представляете, вот из-за любви девушки, как как сразу вспоминается обыкновенное чудо, помнишь там. Нищие безоружные люди сбрасывают тирана с престола и, и из любви к свободе, да? солдаты попирают смерть ногами она бежит от них, сломя голову из любви к розине. А, а что ты сделал из любви к девушке, да? Ты не смог ее даже поцеловать. Вот он сделал то из любви к девушке, что нужно делать из любви к свободе вообще-то, да? То есть я никого не призываю, мне скажешь сейчас тут мальцев призывает перекрывать федеральные трассы, это конечно метод воздействия, но человек совершенно спокойно, да, как-то вот. Да, <св1> <Yeah, Yeah>. вот. <св1> <что> так что вот Артем вот этот выложили в сеть несколько автомобилей с романтическим надписями на стеклах, все полосы они заняли. Ну, если там было не романтические надписи, а был там Вова такой-то такой-то, да, ну и нормально. Почему? Почему вот из любви к девушке можно такое делать, а из любви к свободе нельзя? а в петербурге таксист потратил э, потратить а, петербурге турист потратил миллион рублей на такси да сейчас выяснилось что оказывается вот летом какой-то дяденька возил каких-то иностранных туристов на такси миллион прокатал но если есть деньги можно так развлекаться я помню один мой сосед э, пообещал другому что он купит ему волгу за 18 тысяч рублей ну, тот ему дал 18 тысяч рублей, зачем, я не знаю, потому что это был алкашом таким. Он взял такси до Пензы из Саратова в какое-то село, к своей бывшей жене загрузился там, поилом и так далее, проехал. Ну, если деньги есть, можно гулять <социт> на миллион. Тот как раз 18 тысяч вот и прокатал, пробухал, а потом говорит, не было Волги, представляешь. <социт> а вот следующий у нас, Вячеслав Ильич Лаврович. Вы вчера смеялись надо мной, когда я это приглашал. Не, я не смеялся, я сказал, что ты гений. Да, ну. да. Кофе Русиана и капутина зарегистрировать как бренд. Дим, у меня вчера говорил, что он собирается такой бренд зарегистрировать, но не, не поспел. Рассказываю рецепт кофе Русиана Дмитрия Игнатьева. Берете кофе, черный, туда добавляете мед и капельку лимона. Размешивайте и наслаждайтесь истинным Русианом. Да, а в этим... добавляем молоко. В, пути... в Путиано надо табак добавлять. В кофе. Говна. Много сегодня говна у нас. Сотрудник компании по производству ароматизированных свечей толкнул корреспондентку телеканала на Ну Вот видишь, представляешь, инцидент, который показывали сегодня везде. И вот, я не знаю... В чем, так сказать, фишка? Ну, толкнул и толкнул, всякое бывает. Причем, как бы, поведение такое, ты куда мне... А, не, не, не, <laughs> да, пове поведение, поведение у людей ну, сейчас очень непредсказуемо. Непредсказуемо, ну, почему, может быть, в какую-то там... Я не знаю, фазу в очередную, солнце зашло. Но если по Чижевскому да, рассматривать, люди готовы рвать друг друга на части. Может быть, просто живем мы не очень хорошо. Ну, надо относиться, конечно, друг к другу добрее. И вот, да. да. да. Можно новости эту а с акцентом да. прочитаю? Да. Так, э, польский националист, избитый на российском э, телеканале извинился за слово. Да, польский, э, э, польский э, националист... националист же, а а вот теперь да. польский националист... Э, у нас в гостях Томаш, мы рада рады видеть, спасибо, что пришел. А, я сейчас вот это... извинился все-таки. Извинился за слово, за вульгаризм, потому что... Здравствуйте. Не-не-не. Да. А потому что считаю, что вот в эфире телевидения это неприлично, так нельзя говорить. Но суть... Того, что я сказал, остается правдой, да? И я извинился, но кто извинится за то, в каких условиях живут русские? И ваша власть за, за то, какие здесь условия есть, конечно, не извиниться Вокруг виноваты все там враги Обама, сейчас, наверное, еще Трамп будет виноват. Это, это он сейчас будет... Ваши яблоки во всем виноваты. Ну да, наши яблоки. Надо наши яблоки наказать и давить их. Свалках, да? ну, в принципе, я хочу сказать, что случилось тогда в, в да, да, да, Случилось то, что да. ведущий программы ТВ-центр, Баба он очень агрессивно видел себя в отношении к Украинцам, которые приехали объяснять, как, там, как, как сказать, как живет Украина три года после Майдана. Потом я услышал, что ну, там все плохо, ну, вы, вы постоянно слышите здесь в ваших СМИ, что Украина, это вообще там, жизнь невозможно. Но давайте посмотрим на другие страны. Украинцы, они хотят жить как люди, они хотят жить нормально. И сейчас вот есть такая страна, называется Румыния. В Румынии рост ВВП 5% в год. Это очень, очень быстрый рост, очень высокий рост ВВП. W tej stronie, teraz, w tej bążeckiej Romynii, jak powiedział deputat Milionów, Srednia zaropłata już wyższa, niż w Rosji. W bążeckiej Romynii. Jeśli Romynia to bążecka strana, wtedy jak nazywać Rosją? Um, ja, usłyszał, że... ja zadał pytanie Michałowi, to polityczny, który występuje na talk show. Ja zadał pytanie, jaka jest średnia zaropłata w Rosji? Он, конечно, не знал ответа на этот вопрос. Официально 27 тысяч, но это ложь полная. То есть, если взять зарплаты Сечиных и так далее, соединить, средняя зарплата в России, по нашему мнению, это около 14 тысяч, и это, это с большим натягом еще. Вот, а ведущий Бабаян сказал, что минимальная зарплата в России это 30 тысяч рублей. Очень интересно, правда? Очень интересно. И потом уже начинается, подключается опять Михеев и говорит, что украинцы-поляки готовы продавать все за деньги. Он уже раньше говорил, что мы, что мы проститутки, что мы... Ну вообще я, я слышу постоянно, что э, при Бауте они как-то умственно отсталые, что поляки-украинцы-проститутки, но всех нас оскорбляют. И все эти гости ток-шоу, они там сидят, смотрят, и никакого ответа нет. А я решил, ну, если нас оскорбляют, надо защищаться. Я сказал, ну, извините, украинцы и поляки продают все за деньги? Нет. Украинцы хотят жить как люди, а не в говне, как вы. И тогда, и тогда подошел Бабаян, сказал, как мы живем? Я, я правильно услышал? В говне? Я сказал, да, правильно, в говне. И, конечно, Бабаян, он не живет в говне. Бабаян, у него хорошая жизнь, хорошая машина и так далее. У ваших политиков из Единой России, из, у всех там журналистов есть хорошие дома, хорошие машины, но надо помнить, что это не вся Россия, no, no. это не, не все русские. Русский народ и россияне, это намного больше, чем Госдума, это намного больше, чем журналисты, которые выступают по ТВ. И для меня очень важно то, с точки зрения полского националиста, как живет народ. А не только олигархи, не только какие-то политики. И мне очень печально смотреть на то, как живут здесь русские. Русские, которые гордятся своей историей. Да, у вас история действительно есть чем гордиться. Это правда. Но я замечаю, что русские как бы уже не понимают, зачем им Россия. Зачем вообще эта страна? Зачем эта политика? По моему мнению, Россия... Я, я боюсь сказать эту фразу, потому что сразу скажут, что это экстремист, но Россия это страна, государство, которое должно быть для русских и для других граждан, которые живут в этой стране, а не для политиков, не для олигархов. И эта страна должна заботиться о свой народ, чтобы русским жило жил лучше. А если они живут хуже, надо задать вопрос, а что происходит, кто виноват. И я вижу, что эти, эти, эти антисанкции, которые против э, своего народа ввел Путин, они удалили больше всего по бедных русских, по бедных россиян. Я захожу в магазин, смотрю на цены продуктов, они в 3-4 раза выше, чем в Польше. Я в шоке. В 3-4 раза продукты выше, чем в Польше. А зарплата у вас? Ну, у нас средняя зарплата по всей Польше, да. включая деревни, это 70 тысяч рублей. Я живу в Познании, это город в западной Польше, 650 тысяч жителей. У нас средняя зарплата, наверное, где-то там 100 тысяч рублей. Но все дешевле, квартиры дешевле, продукты, одежда. Конечно, бензин, сигареты и водка дороже, да. Это Можно правда. потерпеть. Можно да, потерпеть, да. да. да. Как же вы, без водки тебе дешевый. Ты в Россию пить приезжаешь, надо на бензин заливать, да. Вот, да. И, И сейчас я так смотрю на мою страну, а, конечно, она не идеальная. Я не, я не приезжаю здесь говорить, вот, смотрите, как мы живем, учитесь. Нет. Ну, если у вас была идеальная страна, то у вас не, не было бы такой демонстрации, как прошла недавно, Правильно. на которую нас не выпустили. Мы хотели, кстати, поприсутствовать. Вот, еще я заметил, что в России... Русский Но у нас -то нет такой демонстрации. Русский да? марш, он на самом деле запрещен. Это, это как бы марш под запретом. Почему русским запрещают гулять по Москве? Почему им запрещают демонстрировать свой патриотизм, свою любовь к своей родине, к своему государству? Я этого не понимаю. В Польше на таких «польских маршах», так скажем, в кавычках «польский марш», «марш независимости», 100 тысяч человек, 100 тысяч молодых людей Uh, которые любят свою страну и готовы в случае угрозы защищать эту страну. Они приезжают в Варшаву на 11 ноября День независимости Польши uh, и все гуляют с флагами, все улыбаются, это праздник. И у вас а есть? У меня идея, вот. Лучше нет. Но я слушал, когда-то такую фразу, слушал фразу "мы русские", какой восторг. Вот. Но восторга. Это я, Суворов. Я, я этого уже не вижу здесь, Да. я этого не вижу, и это очень печально, а я, как польский националист, я за то, чтобы русские, чтобы Россия, они развивались, и чтобы страна развивалась. Я не хочу, чтобы в России славяне, финно-угры, все эти, скажем, белые народы, чтобы они исчезли. Я не хочу, чтобы Россия стала мусульманской страной. С точки зрения польского националиста, я знаю, что здесь это звучит радикально, потому что Польша Польше там немного национальная страна, у нас в основном католики, но все-таки для нас намного лучше, если на Востоке будет крестьянская страна, либо даже, пусть здесь будут атеисты, но если на Западе будет халифат немецкий а, и французский, и на Востоке российский халифат, нам все, конец. И я думаю, что вот, и Венгрия это понимает, и Чехия это понимает, Словакия это понимает. И мы все объединились и сказали в Евросоюзе, нам беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана, нам они не нужны. Мы их кормить не будем. Это, в основном это халявщики. Ну, я так думаю, я скажу еще, еще по поводу беженцев, mm -hmm. здесь я очень часто слышу, что нас заставляют принять беженцев, что мы не можем отказаться, мы уже отказались. Евросоюз не уничтожает на самом деле нашу независимость, да, есть ограничения, это правда, но Польша, это... Польша Чехия, Словакия, Литва, Венгрия, To niezależne strony i nikt nas nie będzie załatwiać przyjmować bieżeńców, bieżeńców, tak nazywających bieżeńców. Bo ja za tymi ludźmi potoczystywał. Ja był w Turcji, ja był w Syrii, ja był w Iraku. Ja przyszedłem ten cały pójść, przez Bałkanie, przez Austrię, Germanię, Niderlandy, Belgię, Francję. Ja, ja za tymi ludźmi obcięłem, ja spałem w jednych e, w komnatach z nimi. Oni nie chcą pracować. Oni rozumieją, że w Germanii połączyli chalewę. W Polsce chalewy nie. Chcesz żyć, pracuj. I do nas idą Czecięcy дагестанцы. Они сейчас вот на границе с Белоруссией, они там пытаются получить убежище в Польше. Здесь никто об этом не говорит. Я не видел. No, мы говорим часто. Но я... в ток-шоу. Нет, ну в целом, конечно. Там, там этого, этой информации нет. А, и мы в Польше отказались принимать этих людей, потому что во-первых, мы боимся терроризма. Мы боимся, что у нас будут теракты. Здесь в России очень много терактов. А за, за год на самом деле в России Русских убито больше, чем европейцев. Один только самолет, который сбили в Египте. Mm -hmm. 250 человек, 250 жертв. Это жертвы терроризма. Мы не хотим терроризма в нашей стране. Мы эм, толерантно относимся к мусульманам. Я сам, э, у меня есть, э, есть друзья из Дагастана, из Чечни, это мусульмане. Но дружба возможна только тогда, когда они уважают нас и мы уважаем их. И тогда будем дружить. А когда в Германию, во Францию, в Польшу хотят приезжать люди из Ирака, из Афганистана и хотят нас заставить, чтобы им давать деньги за то, что они есть, это не наш интерес. Не надо. Если Ангела Merkel считает, что это, это хорошо, хорошо, пусть принимает этих людей и пусть они им обеспечают халяву. А здесь в России, вот еще, еще вернемся к теме национализма, я вижу, что в России вообще слово национализм, это... Ругательное. Ругательное. Фашизм и национализм это знаки реальности. Да, я, я сказал на одно, во время одной передачи, что я польский националист. И на меня так все посмотрели. Ты что, нацист? Нет, наци... национализм и нацизм это вообще другие, другие вещи. И я, польский националист, я хочу, чтобы в моей стране все было в порядке, чтобы польский народ существовал и развивался. И желаю русским, чтобы они тоже любили свою нацию, свою страну, чтобы они развивались и чтобы они вернулись в Европу, чтобы русские стали опять европейцами, а не советским народом, советским сбродом, просто какая-то азиатская, азиатская, я не знаю, как... Не хочу оскорблять Азиат, потому что в Японии, Китае, Сингапуре, Малайзии там все отлично в сравнении с Россией сейчас. Но мне очень нравится Российская империя. Мне очень нравятся такие люди, как Врангель, Коучак, Деникин. Это настоящие русские. Это Дроздовские. Это русские, которых я хочу видеть и с которыми я хочу дружить. А не русские, в кавычках, как Дзержинский, поляк за которого мне очень стыдно, и он убил очень много русских и нельзя ему строить никакие памятники, это, это позор. Ленин это иностранный агент, который предал Россию и во время мировой войны отправился на тылы organizować rewolucję, organizować grażanską wojnę, w итоге, której a, Rosja proigrała w Pierwą Mirową wojnę. W obycznej stronie, w obycznym gospodarstwie, takowego człowieka prosto nada ubić i wszystko, ubrać. A jest. jest jak projeżdżają przez Moskwę, widzę pamiętniki Leninu. Co za chrnia? Co się Inostranny agent, którego Niemcy odprawili w do dlatego, żeby uniszczożyć Rosję. Zдесь jestem herojem. Dla mnie to niepoinятно. I ja widzę, że w rosyjskich Śmii nie można podnijać temu Grajzanskiej wojny, nie można gawalić proleni na płocha, nie można gawalić płocha pro rewolucję. To wszystko takie. Dawajcie, nie będziemy sporzyć, Dawajcie, nie będziemy trągać эту temu. Nam нужно единство. Нам надо объединяться, а не делить народ. Но надо понимать, что в случае, если w во, во время Второй мировой войны, Niemcy odprawili w Sowiecki sojusz Moskwy swoich agentów, które zaczęłyby rewolucję i chcieliby uniszczożyć Sowiecki sojusz. Sowiecki Sowiecki. No, dzisiaj takich ludzi, jak Własów, na przykład, tutaj czytają predatelami i to pozor. Oni mówią, że to naciscy, pozor. A Lenin to nie pozor? Dla mnie Lenin to takiże pozor, jak... Jeśli oni czytają Własowa pozorą, wtedy Lenin to też pozor. Musimy po prostu takie rzeczy zrozumieć. Вот, и я хочу, чтобы русские меня понимали, что я не против русских, я не русофоб. Я, я люблю Россию, но белую Россию, европейскую Россию, а не Россию, которая идет в сторону Китая, не Россию, которая хочет создавать Советский Союз 2.0, это, это не Россия, Советский Союз это не Россия. Советский, Советский Союз, для, с моей точки зрения, это враг, и не только враг Польши, не только поляков, но тоже русских и всего мира. Советский Союз уничтожил свободу. Здесь я вижу такое отношение к свободе. Ну, важно, чтобы была колбаса, водка, сигареты дешевые. И все, и будем жить. Нет, это ценности бедла. Человеку, настоящему человеку, который считает себя человеком, а не, а не, а не бедлом, ему нужна свобода. Ему... Не, ну, тут получается, я извиняюсь, что перебью, когда в общем-то, нет нормального... Управление, когда люди лишены возможности участвовать в управлении, они, естественно, получают вначале сигареты, водку и так далее, а потом они лишаются даже этого. А зачем? Ну, если они, они исключили себя из управления, если они добровольно свою свободу отдали, нафиг им давать сигареты, водку. Мы сейчас вот как раз это и видим. То есть то, что ты говоришь про цены, которые во много раз выше, про среднюю зарплату то есть рано или поздно все равно уровень жизни в том государстве, который является вот таким, ну я не знаю авторитарным можно назвать, конечно, безусловно авторитарным. То есть в таком государстве, конечно, люди начинают жить все хуже, хуже, хуже. Я вспоминаю, я ехал через Румынию в девяносто году ко мне в КП зашел Таможник и он клянчил у меня сигареты, я дал ему сигареты, все, он мне говорил, что он получает 13 долларов зарплату и ему нечем кормить семью. И я понимал, ой, ему какие консервы, дал сигареты, что-то еще там. И, и, а сейчас там в Румынии люди живут гораздо лучше, да? то есть вот, тот, тот... таможник уже не клянчит сигареты, а у нас все. И русские, тоже, и русские тоже должны жить лучше. Да? И да. я надеюсь, что между Россией и Европой никогда не будет никакой войны. Я, вот, потому что я выступаю на, в ток-шоу разных да, и, и говорю, там, что НАТО должно укрепляться, нам надо строить базы НАТО, нам надо побольше солдат и так далее. Но я не хочу, чтобы наши народы воевали друг против друга. Ну, — Все же зависит от э, господина, так скажем, в кавычках Путина. Да? То есть если господин Путин решит нажать на кнопку или там, пустить кого-то в атаку, то это же случится. Но вот в данном случае я не понимаю, почему Европа и, и те, кто там вот живут, они не, не видят этого, что все упирается в одного человека в его желание или нежелание воевать. Ну, захотели на, Укра... э, захотели на Украине устроили, захотели в Сирии. Ну, где гарантия, что вот там из Калининградской области там не полезут в Литву или в Польшу, нет никакой гарантии. Поэтому мы, безусловно, не хотим воевать, тем более с братским польским народом, там, с литовцами. Но есть Путин, вот, который не устраивает ни вас, ни нас. А мы не видим помощи в нашей борьбе с Путиным. И я уверен, что не увидим, потому что многих он абсолютно там устраивает. — А вы знаете, как в Европе правые смотрят на Путина? — Как? Они думают, что это националист. Да. Mm -hmm. <laughs> <laughs> да. Серьезно, что это правый, правый радикал, и вот во Франции, в Польше, в Венгрии многие националисты думают, вот Путин это наш друг, это националист. Mm -hmm. Они не понимают, что здесь происходит исламизация очень-очень быстрая, что здесь аборты полностью разрешены, убивать русских можно абортами. Но никакой мусульманин, я не знаю, никакого чеченца, либо дагастанца, который убил бы своего ребенка. И, да, есть случаи, когда аборт можно, э, как сказать, По да, это, это правильно, но чтобы это спасать это жизнь, это например, это здоровье, это но когда здесь я замечаю, что рождаемость среди русских, она постоянно идет вниз, да. а среди нерусских она поднимается. Это, это угроза. Я, я не вижу, чтобы националист Путин что как-то боролся за этим, чтобы, чтобы у русских было больше детей. Я этого не вижу. И в Европе эта российская пропаганда, она все-таки есть. Она есть, и эта пропаганда показывает, представляет Путина как националиста, как человека, который выступает за христианские ценности. A ja nie wierzę, żeby Putin wystąpił za chrystiańskie cenności. Ja tego nie zamiastam. I вот wam, ruszkim nacjonalistom, stoi obciążać się z europejcami, z francuzami, francusami, niemiecami, też z, z Polakami, opieśniać im, że zjeść w Rosji nie nacjonalizm, nieprawia ideologia, to pradlążenie Sowieckiego Sojuza tylko w drugiej formie. W formie jakiegoś gospopitalizmu, ponieważ socjalizm on już, już как бы умер, его нет. Не это карикатура, но фашизм, карикатура. то, что здесь есть. Вот то, что здесь есть, это карикатура. Это не, не, не чистый фашизм, это карикатура. И когда мы говорим про христианские ценности и смотрим, кто стоит во главе русской православной церкви, о каких ценностях может говорить, когда там какие-то Физики монахи, которые не вообще должны э э, как придерживаться лебата, да, они, они гомосексуалисты, 23 года гоняют на лексусах, а у них есть еще мерседесы, какие-то гелингвагины, еще что-то есть и там. И, и только потому, что значит, вот у него есть жопа, поэтому он все это имеет. И давит людей каких-то, и их отмазывают. Жуткая совершенно ситуация. То есть люди верующие, безусловно, христиане очень, очень негодуют по этому поводу те, кто знает что происходит. Поэтому про христианские ценности сложно говорить, когда патриарх говорит, да вы не смотрите, как священники купаются в золоте, вы о своей душе думаете. И я говорю всегда этим людям в рясах, я говорю, ну вы не должны быть грешнее меня. Я не монах, ну почему же я-то не грешнее вас, да? Правильно. Вот вообще я, с точки зрения поляка, когда я приехал в Москву, я был в шоке, сколько у вас таких очень дорогих машин. Bardzo, bardzo dużo drogłych maszyn i bardzo dużo ludzi, których niczego nie To nieprawidliwia systemy i, kiedy смотрzę na na tych monachów, ja nie rozumiem, jak oni mogą swojemu narodu, ludziom, jest takie pieniądze. swoich I jest taki jeden, Tadeusz Rydzyk, Большинство поляков не любят этого человека. Большинство поляков считают, что он не прав. Это один. Но у него там есть свой бизнес и так далее, это еще там можно понять. Но я здесь вижу такое, такую любовь к очень дорогим вещам, к такой хорошей жизни. Но это для маленькой части народа. А другие, что они должны делать? Как вы думаете, что, что можно сделать, чтобы в России поменялась эта система, что 1% населения имеет все? А 99% населения? Ну, прежде всего, власть поменять и не дать возможности тем же самым, таким же прийти к власти. То есть провести иллюстрации, реальные иллюстрации тех, кто э, сейчас у власти, кто кормится от власти, кто нас грабит. Вот ты сейчас слышал, мы говорили, представляешь, нас открыто грабят, там нефть, газ, все это уходит, не пойми куда. А так они еще засекретили 22% бюджета. 22%? Мы... Да, мы не знаем, куда они это делали. Нет, Нет 2.2. Нет, бюджета засекретили. Это секрет, Значит, Завтра у вас будут большие манифестации в Москве, демонстрации против... Ничего не будет. Ничего, не будет. Ничего не будет. В этом вся в воскресенье пойдет Гальперин на Красной площадь. Да, и Красную Другой... площадь закроет. Да. Мы вот гуляем по воскресеньям, идем, подходим к Красной площади... До Перед нами закрывают ворота и не пускают на Красную площадь, то есть вместе с нами не пускают каких-то китайских туристов, Но есть для них принципиально не пустить нас, потому что вдруг кто-нибудь вылезет там на Музоле и что-то крикнет. Я, я не понимаю, зачем они это делают. Кстати, а как русские националисты относятся к путинской политике в отношении к Китаю? Китай, сейчас я так смотрю, это братья России. Очень негативно относится Во-первых, там абсолютно все секретно. Мы не знаем, какие договора подписаны. Мы не знаем, что обещано Китаю. Причем ну мы же понимаем, что Китай наш потенциальный противник. Ну, у них небольшая территория и очень много людей. Вот они имеют сейчас фактически экономику, равную американской, да, и имеют колоссальное движение вперед, а мы, наоборот, уходим вниз. Естественно, рано или поздно, какие бы они хорошие ни были, они все-таки будут посматривать кост туда и, и решать вопрос с нами. Вот Алексей, куда Алексей у нас как раз из тех мест... Сейчас там э, прорабатываются вопросы э, по строительству крайне, э, значит, токсичных предприятий э, недалеко Китайские? от Владивостока, да, рядом с Уссурийском, вот и, идет речь об этом. Там сейчас что происходит? Мы видим... Во-первых, постоянно подтопление идет, потому что китайцы открывают шлюзы, может быть, это случайно происходит, но сбрасывание воды, а может быть, специально, потому что затапливают, людям строят плохие дома, вот только что мы показывали, какие дома строят, когда лист железа и лист фанеры, и все, там минус 40, а при минус 40 в квартире, плюс 5 градусов, и многие люди просто уезжают. То есть сейчас оттуда население с Дальнего Востока выдавливается, и происходит замена вот на китайцев, там, на кого угодно, ну, в основном на китайцев. Поэтому мы относимся к этому очень негативно и понимаем одно, если путинская власть продержится еще чуть-чуть хотя бы, то мы потеряем и Сибирь, и Дальний Восток. Ну, и с точки зрения, опять польского националиста, не хочется, чтобы Китай э, что-то... Граничив с Польшей, да? Это был бы ужас для нас. Не хочется такого. Потому что мы понимаем, что если вас китайцы сожрут, мы будем следующим блюдом для китайцев. И не хочется стать блюдом для китайцев. Хочется, чтобы мы все вместе Европа, Россия, Понимали угрозу, что угроза не здесь, не между нами, угроза на самом деле это Китай, который растет очень быстро, там сейчас опять родится все больше детей и через 20-25 лет мы будем, наверное, здесь сидеть, общаться aż to zrobić, żeby zaschcić siebie od od Kитайców, a nie od amerykańczyw, luba tam europejczyw, jak zdejse to происходит w waszych tyle kanałach. Nie, ja to w głowach. Właściwie już dawno załapieli amerykance. Na za załapieli, da. Bo załapieli. Własny naród. No właśnie. No właśnie. No właśnie. No właśnie. No właśnie. No właśnie. Ja no właśnie. No właśnie. Ja no właśnie. No, no в странах, которые не являются самостоятельными и независимыми государствами. Но когда я задаю вопрос этим людям, этим журналистам российским, скажите, пожалуйста, на примере, где мы, где это отсутствие независимости, в чем, он, он, в чем оно как бы проявляется? И ответа нет. Никогда не могу получить ответ. А когда они говорят про период, когда Польша была польской народной республикой, и когда здесь, когда в Польше было не знаю, наверное, 200 тысяч советских солдат, сотни военных баз Советского Союза, но no, они считают, что тогда Польша была свободной и, и все было в порядке. А, ну, логика где? Нету логики, конечно. И вот, ну, я хочу сказать, чтобы все понимали, в Польше русофобии нет. И, наверное, когда это сказать на телевидении, но ну, никто не поверит. Но ну, вы помните Евро 2012, в Варшаве был марш русских фанатов, mm -hmm. и здесь в ваших СМИ так рассказали, что поляки там начали избивать русских, за то, что они русские и так далее. Я там был, я там был и я принимал участие в этих... Избиение. Не, избиения, в этих, в, этих, в этих событиях, так скажем. И там русских с флагами Российской Федерации, i z flagami Rosyjskiej Imperii i flagi Rosyjskiej Imperii, to że tam byli, tam nikt ich nie troskał. Tam u nas była balszera fanzona, nie zna, no nawet na 60 tysięcy człowiek i tam ruskie dziewczęki w tych kostiumach, w, nie kostiumach, a w tych w tej odzieży, narodna odzież, rosyjska, oni guliali tam, piwo, wszystko było, dużo pi, pijanych polaków, no nikt ich nie troskał. Tak, co się stało? Rosyjscy fanaty guliącie przez Warszawę. Oni w, w jeden moment podniali flagę Sowieckiego Sojuza. Tak k nim podeszł polski żurnalist Wojciech Mucha. Chciał zadać woprós. za zaczniem wy przyjechali w Polsce z flagą w gospodarstwa, którego nie jest? W 404, w które jest tutaj, jest okupantem, które my wopieramy jak okupanta. On podeszł k tym ludziom i co się stało? Zadał woprós, połczył po zubach. No jeśli w naszą stranujżajcie z flagą Sowieckiego sowieskiego Soju z flagą okupanta i na, na, nasz pro za czym wy to zjęwali, dajecie po zuammda naając no, Draka. No jaślę, że ta była prowokacja, to kto to prosę kto to cel naprawen na co zdziałło No tak żeby kto to ruski zbywał, to byli jakiś konflilikty между Pollakiiem irusskimi takowo nie było i ruskie z Kalii Granda w Polszu, Ni ich nie trogaje. Nitoich problem nie создaje. Można drużyć, nawet można, jeśli Putin i, i Kaczyński, Putin, Duda, jeśli tam jest problemy między naszymi gospodarstwami, nawet w takim przypadku my Polacy odnosimy się normalnie do Rosji. Ja widzę tu też, że Rosje, do Polaków odnoszą się normalnie. Ja mam nadzieję, że żadnych już większych prowokacji nie będzie, chociaż w pieredzi Czempionat Mira w 2018 roku. И если поляки туда, сюда приедут, тогда, наверное, будут попытки избивать их, отбирать у них, у них флаги и так далее. Но я знаю, что это будут провокации, а, а, а так, чтобы, чтобы отношения между поляками и, и русскими, я думаю, что они хорошие. Если, если вы захотите когда приехать в Польшу, когда-то приехать в Польшу, приезжайте, я я вам свою страну покажу, покажу вам, э, вот у нас есть очень много интересных интересных мест. В моем городе в Познании, есть церковь, которую построили в 20 в 1924 году белые э, беженцы, которые из были вынуждены сбежать из из своей родины. И есть тоже, тоже памятник русским войнам на, на кладбище в, в Познании, мы нормально относимся к русским, я надеюсь, что люди, которые нас, нас слушают сейчас, русские националисты, что они будут понимать, что поляки, правые поляки, они никакой проблемы с русскими не имеют, никаких проблем нет, мы хотим общаться, хотим дружить. Очень хорошо, потому что я вот хотел просить, что иногда у нас возникают вопросы, связанные с Польшей, и нельзя ли было бы по скайпу выходить, чтобы ты так же, вот как сейчас, предметно и емко рассказал бы, потому что я вижу ну, по отзывам, что очень понравилось нашим, поэтому... Tak, jest komentarz. Tomasz W większość Polaków nienawidzi Rosji. Nie, to nie tak. No, chłopaki, przyjeżdżajcie w Polszy, możecie przyjeżdżać nawet z rosyjskimi flagami, to nie problem. I ja was proszę, dajcie, będziemy drużyć. I jeśli wy chcieciecie, jeśli wy rosyjscy nacjonaliści, a jeśli wam potrzebne kontakty w Polsce z polskimi nacjonaliściami, piszcie mnie w kontakcie, ja wam pomogę w stosowywalce z polskimi nacjonaliściami i wszystko będzie w porządku будет мир дружба их так как здесь говорят из я думаю что конечно очень хороший мне очень понравился эфир и хотелось бы я говорю чтобы по интернету можно по скайпу было связываться чтобы ты мог какие-то вещи еще комментировать еще, вот у нас вопросы на да. телефон люди позвони с первым Сколько пенсий у вас в Польше для пенсионеров? Пенсия в Польше, средняя пенсия для всех пенсионеров это 34 руб, 35 тысяч рублей, где-то где так. А здесь в России, я знаю, я проверял 12 тысяч. Большая. Ты проверял, И еще, это еще хочу подчеркнуть, что если пенсионеру 70, либо больше лет, он получает бесплатные лекарства. Вот так. И у нас бесплатная медицина, здравоохранение все бесплатно, тоже образование бесплатно. Здесь я очень часто получаю вопросы, Томаш, а сколько вы платите за здравоохранение, за медицинское там, за, ну за просто за помощь даже, когда вы, вы пойдете к врачу? Нету ничего такого, мы все получаем бесплатно. Мы платим налоги, и за эти налоги получаем социальную защиту. Вот так. А сколько, какое место вы занимаете по добыче нефти в мире? О, oh, блин, я думаю, что у нас нефти, нефти и газа почти, почти нет, да, мы, мы поляки вынуждены работать, да, и своими руками зарабатывать деньги, и тоже здесь стоит сказать, что многие поляки уезжают из Польши в Нидерланды, в Великобританию зарабатывают деньги и едут обратно в Польшу, строят дома, покупают машины. Мне было 18 лет, поехал в Нидерланды. Поработал три месяца, зарабатывал тогда 1000, почти 1200 евро в месяц чистыми и за три месяца накопил денег на машину, на первую в жизни машину. И я не вижу никакого позора в том, что я работал три месяца в Нидерландах, а здесь это представляется так, показывают, что вот вы, поляки, уезжаете из своей страны. Это позор. Нет, у нас есть свобода, мы можем, хотим уехать, мы уезжаем, хотим вернуться, мы едем обратно. Вот так. Вот по телефону вопрос. Польша снизит пенсии бывшим сотрудникам спецслужб коммунистического режима до общего уровня. Да, это да? вообще это сложный вопрос. Да, наша, наша власть собирается такое сделать, но я считаю, что это не совсем правильный шаг. И это возможно звучит контроверсионно. Скажу почему. Потому что сейчас у нас тоже есть разведка, есть контрразведка, есть свои службы. I kto im garantyruje to, że przez 25 lat nowa właść nie skoże, no, ребята, wy byli nieprawie, my teraz u was odbieramy pensji. Gospodarstwo e, obieściało pensji, gospodarstwo wypłacuje pensji. To zakon. Zakon. Trzeba uważać. I jeśli, вот my, my Polsza, my przyjęli... Все, что было в Польской Народной Республике, вместе с этими пенсиями, вместе со всем. Это наша, наша ответственность. А если эти, эти люди потеряют пенсии, это, ну, можно сказать, что это справедливо. Но с одной стороны да, с другой стороны нет. Государство приняло на себя какую-то ответственность и должно отвечать. А скольки, с какого уровня снижают пенсию? То есть, если 35 это среднее, 35 тысяч, я имею в виду, то... Сотрудники бывших э, коммунистических служб, наверное, получают пенсии в размере э, 1500 евро чистыми в месяц. И больше сотки. сотки да, да, да. <laughs> Ну да, в принципе, можно сказать, что это была антинародная власть, антипольская власть, и многие из этих людей да, были против свободной Польши. У нас три минуты требует Александр Осторгуев первый тебе сказать о том, что проводили опросы, и 89% проголосовавших сказали, что мы живем вот в том месте. В говне, простите. В данном передаче да. это можно говорить. В говне, да. Вот. Эхо мы в да, это эхо Москвы. И он задает себе вопрос: что ты думаешь о катастрофе польского самолета с президентом Союза? -го Я считаю, что там не было никакого теракта. Не было никакого... Да, Там... мы... Извините, я беру. мы тоже так считаем, но вопрос, почему тогда вокруг такие гонки, почему путинцы не отдают эти обломки? Вот мы, мы сразу видели, что все вроде как, ну, бывают катастрофы, но поведение властей наших, оно вызывает недоумение даже у нас, потому что, ну, так не делается. Почему вот это Мне Раз кажется, нас, что грязь, у поляков, почему такое вот Это происходит? для создания конфликта. Для создания конфликта не только между Польшей и Россией, а между самими поляками. Потому что поляки, они не все считают, что там не был теракт, они все считают, что, ну, там половина поляков считает, что, возможно, был теракт а половина, что возможно не было. Да? И если половина поляков считает, что возможно там был теракт, а половина, что возможно не было, на этом можно играть. У нас даже такой версии не было. Да. Представляешь, да. даже мы такую версию не высказываем. Ты нам открываешь Америку. И, и вот и сейчас Гражданская платформа, это партия, вот, есть либеральные партии, ново современная, и Гражданская платформа. У них вместе, наверное, где-то там 40% почты поддержки. А у «Право и справедливость» у них где-то там 30%. Да? И сейчас вот, либералы, они говорят, теракта не было. А «Право и справедливость» говорит, теракт был. И они вместе, между собой воюют, грызутся. Есть, есть ссора, да? есть, есть конфликт. И на этом конфликте вот Россия выигрывает. Да? Мне так кажется, что Путин что с точки зрения его власти, он сделал правильный шаг, не отдал обломки. Он просто... вот... Кинул дерму и смотрит, как поляки грызутся. А, вот так. И ну что можно сказать? Я бы хотел, чтобы обломки вернулись в Польшу. Я бы хотел, чтобы э, расследовали эту, э, эту, эту аварию, эту, эту, эту трагедию. И я хочу узнать правду. Какая она бы ни была. Нас и тоже все. интересует правда. Да, мы с каждым сами узнаем. Так что мы заодно... За правду. Спасибо. Том, я тебе скажу так. У нас в гостях были многие националисты русские, да, было много там, Стас Белковский, Леж Наваль, там все, да. Но я наблюдал за чатом. Но такого вот ажиотажа, именно какой красавчик пришел, да, там молодец и вот хвалы не было ни однажды. Ты Ах... первый, первый э, не гражданин России в эфире, Мы тебя с этим поздравляем. Первый гражданин способ в эфире. Не, ну у нас были украинцы. Украинцы, еще, да. да. Но нет, вот так вот в эфире да. непосредственно. И ну ты номер один сейчас по, так сказать, лайкам. Спасибо. Спасибо тебе большое. И всем спасибо за внимание. Не уходи никуда Спасибо за возможность, что вы меня пригласили здесь. И всем привет, всем всего доброго. Спасибо. Мы бить тебя не будем, потому что уже получилось. Вячеслав два объявления у нас. Давай, завтра. 19.00 э, метро 905 -го года, по секретной информации, будет одиночный пикет в поддержку Димы Демушкина. Да. Вот, 19.00 э, метро 905 -го года. И э, вот этот Александр Расторгуев, наш, так сказать, друг, э, друг товарищ, брат, э, объявляет, что 27 числа в 14.00 прогулка оппозиции в Петербурге, сбор у метро гостиный двор, угол Невского проспекта и улица Садовой. Хунта! Ура. Ждем! До свидания! До свидания!